Смотрим таунхаус в Адлере. Закрытая территория, пальмы у дома и парковочное место. Теперь заходим. Это гостиная. Здесь лестница на второй этаж, а здесь личная придомовая территория для беседки или бассейна. Теперь второй этаж. Помещение такой же формы и два балкона. Этот выходит на фасадную сторону, а здесь вид на задний двор. Теперь эксплуатируемая кровля, остекленная надстройка и вид на симметрию и порядок. На полу бетонное покрытие, а здесь вид на улицу коттеджа. Поселка. Площадь дома 125 квадратных метров на полутора гектарах закрытой охраняемой территории. Вода, свет, газ и канализация центральные. Звоните.